Народ, всем привет! Больше года назад, а если быть точным, в мае 2021 я сказал, что больше не буду делать обзоры, видеоролики про ноутбуки. Игровые, портативные, бизнес, какие угодно. Потому что эта техника перестала удивлять. В ней нет какого-то прикола. Несмотря на то, что с того времени я сделал несколько роликов, но это были какие-то особые случаи, типа там MacBook на M2, либо маленький ноутбук с подключаемой RTX 3090 стационарный, прикольный. Или там Asus угорел, сделайте 17 дюймовый экран во весь экран, потому что OLED гнется, вот это все, по факту я оказался прав, и что-то нового действительно ну, практически нет. И я удивился, что оказалось, если посмотреть на всю эту историю с другой стороны, все самое кайфовое ждет тебя прямо здесь, под носом. Пришли ко мне ребята из MyBanBan, китайский бренд, и говорят, Валя... Значит, 122 990 платишь и получаешь игровой ноутбук. Давай загибай пальцы. RTX 3070, Core i7, замечательный корпус, магнезиум, алой, как ты любишь. 2К экран, потому что 4К на винде, зачем это надо? 165 Гц. При этом хороший звук, все характеристики и любимая диагональ 15,6 дюйма. И еще раз, если вы пропустили, 122 990, если тебе этого мало, ты можешь проапгрейдить память, ты можешь поставить еще один SSD и не слетишь с гарантией. Более того, у нас есть сервисные центры и полное обслуживание в России. Покупай прямо сейчас в DNS. Хочешь, иди покупай в DNS. Я такой... Неси, хочу посмотреть. И у нас с вами сегодня самый доступный игровой ноутбук на российском рынке, который можно купить официально. Зашлите. Тихо. Вот такая коробка, я сначала такой Ого, обрадовался, а потом думаю, стоп 122 тысячи это все равно достаточно Большие деньги. А что Предлагают конкуренты? И такой Значит, Core i7-11800H RTX 3078 гигабайт И все. В этот момент все Стало понятно. Даже близко Нету вообще ни одного бренда, который бы официально в России продавал что-то Похожее. Здесь прямо отрыв Колоссальный, в разы практически И это охренительно. То есть получаешь Современные фиги. Короче, я все расскажу Скажу, народ. Как обычно, заварить что-нибудь вкусненького поесть, попить. А мы сейчас откроем, проапгрейдим, поиграем и кайфанем. Поехали! Собственно, самое интересное, самое приятное для нашего хай-тек сердца находится вот здесь, на этой наклейке, где указаны все характеристики. Но самые кайфовые из них я уже озвучил. Это просто производительный ноутбук, который... Давай сразу достанем аккуратно. Прямо, ты знаешь, сходу меня порадовал. Потому что, когда ты слышишь китайский ноутбук, ты такой немножко... «М -м -м, ну, может быть, тут есть нюансы. А ты знаешь, ну нюанс сходу только один, он поставляется с Linux, да, то есть здесь нету Windows, и ты должен установить ее сам. Но благо на сайте производителя все драйверочки есть, все ставится без страданий. Сверху вот такую наклеечку мы вернули назад, знаешь почему? Вот видишь, она тут у нас неловко не вышла, потому что мы сейчас ее прям сразу сходу вот так кладем, откручиваем тут несколько болтиков. И апгрейдим сюда железо. Пока я ловко откручиваю вот эти вот, значит, унтики, расскажу вам про бренд MyBandBand. Значит, с 2018 года он присутствует на российском рынке через AliExpress и всевозможные интернет-магазины. А сейчас в 2022 уже пошел и в большие розничные сети. И это действительно интересная продукция, потому что, конечно же, как это бывает, собственно, у любого китайского бренда миллионы продаж. Вообще очень популярны в Южной Африке, во всевозможных вот таких вот для нас пока экзотических местах. Но это техника, которая, ты знаешь, сразу сходу по дизайну тебе говорит, Валя, смотри, утилитарный продукт. Хорошее железо, адекватный корпус, собрано все вполне симпатично. Ну, как бы, вот ты должен сразу такой, типа, да, сейчас вот крышечку сняли и понеслось И самый кайф в том, что действительно ты можешь это все проапгрейдить. Потому что в нашей версии 16 гигов оперативы и SSD на 512. Что, в принципе, еще раз, за 122, 990, я не устану повторять, это очень-очень хорошо. Но всегда можно больше. Я подумал, раз дают такую возможность, почему бы ей не воспользоваться, правильно? Поэтому мы это и сделали. Вообще балдеж. Собственно, что мы видим внутри? Ну, достаточно добротно собрано, два кулера, батареечка, кстати, на 8200 мАч, либо 93,48 Вт ватт час. И, собственно, вот он слот для второго SSD, а вот здесь у нас находится память. И смотри, какой прикол. Вот здесь у нас одна плашка на 16 ГБ. И это DDR4-3200, а здесь у нас, собственно, как вы можете понять, пусто. Поэтому сюда мы изи ставим вторую плашечку и получаем двухканальный режим работы памяти. Собственно, теперь нам нужны комплектующие. Благо, они у нас уже есть. Зашлите, пожалуйста, SSD-диск. В нашем случае это 512, вот такой вот Samsung ловкий. Но вы должны понимать, что это быстрый SSD 6600. И следом к нам прилетают две плашки по 16. А, нереально две. Гигов мы купили, чтобы гарантированно работала в двуканальном режиме, хотя тут те же самые показатели, 3200, DDR4, можно и одну попробовать, но благо, опять же, вопрос цены. 7 7700. Значит, ставим память SSD, и у нас за, простите, копеечный, по сути, апгрейд. Сразу тебе и терабайт SSD, причем 2, а это быстро, ловко все можно делать. И 32 гига оператива, работающую в двуканальном режиме. Киберпанк 2077, держись, я иду за тобой. Но, в принципе, даже без апгрейда, за 122 990... Охреневший ноутбук, просто охреневший Более того, я почитал отзывы, друзья мои Народ радуется, как не в себя Единственное, почему-то пишут, что клавиатура такая, как бы, надо привыкать Но она тут называется mechanical silent То есть, как бы, тихая, механическая И я попробовал, на самом деле, ну, а нормальная клавиатура Вот как все клавиатуры, клавиатура окей okay. Вау, wow, он еще черный, такой красивый Ну что, ставим, включаем Тестируем. Ди -ди -ди -ди -ди. Нужна точность и ловкость. Опа. Четко. Встал. Вот так просто, народ. И еще раз, основная мысль: что, во-первых, это делается на раз-два, даже таким криворуким чуваком, как я. А во-вторых, это все гарантия. Производитель говорит: хочешь менять память? Welcome, хочешь поставить SSD. Да пожалуйста! Это ли несчастье? Ну что, закрываем крышку а, обратно. И при этом у нас есть еще планочка памяти. Пригодится, как говорится. Ну что ж, теперь, вот теперь, мы готовы ритуально уже окончательно удалить вот эту защитную пленку. Вот на мой вкус, не знаю, как вам, а это идеальный игровой ноутбук. Вот, вот ничего в нем не говорит, что это игровой ноутбук или еще что-то. Он просто э, очень строгий, очень черный и очень практичный, потому что матовый. Ребята, Майт Бен Бен, спасибо вам за то, что вы сделали матовую крышку. Вот не глянец этот весь, а вот ты вот пальцами возишь и смотри. Ну, практически следов не видно. Перед тем, как включить, давайте пробежимся по портам. Ну, во-первых, у нас с вами здесь Thunderbolt, ну, обратите внимание, видишь, молнии. HDMI, понятное дело, Ethernet. Сюда. Питание. Кстати, питание. Блок питания, скажем так, обычный. Не самый большой, видали и покрупнее. Но и, конечно, не самый компактный из возможных. Главное, что он в стиле самого ноутбука. Черный и матовый. Это замечательно. Продолжаем, собственно, экскурсию по граням. Здесь у нас с вами подключаются наушники и USB 3.0. С этой стороны у нас с вами еще usb шк приятных подкинули. А также слот для карточек памяти. Это ли несчастье? Ну и, собственно, давайте тест на MacBook. Классическая история. Можно ли вот так вот аккуратно пальчушками открыть, чтобы он... Да, вообще изи проходит. То есть открывается, ловко, приятно. Во-первых, открывается хорошо. Блин, короче, вы уже поняли, да, что мне этот ноутбук нравится. А я объясню почему. Потому что, ну, конечно, всегда можно взять что-то такое, блин. Прям... Матовый экран. Вебочка, давай ее так Уить. Клавиатурочка русская, понимаешь? Локализованная. Вот это убираешь. Раз. Вот это убираешь. Красота. Короче, все поверхности, которые ты своими грязными пальцами трогаешь, они все матовые, посмотри. Матовый приятный. Экран матовый, потому что ты работаешь, а не вот это все. И это, блин, хорошо. На самом деле супер строгий дизайн этого компьютера кому-то может оказаться скучноватым, а я хочу сказать, что вот именно так и должно быть. Ничего не отвлекает. Все черное, строгое, как мы любим. Включился, понимаешь? То есть наш апгрейд как минимум не уничтожил компьютер, а в моем случае это тоже пол-дела. Но на самом деле я говорил вам о том, что здесь все как положено. Например, место термопаст жидкий металл, клавиатура, понятное дело, с подсветкой, экран, еще раз повторюсь, 165 Гц, 2К. Ну, то есть те, кто там 4К, для игр 2К, ну или как там, Full Quad HD. Это то, что нужно. Потому что лишние ресурсы не жрутся, и это хорошо. Все работает. <смех> ну что, погнали играть сходу. Ну, потому что киберпанк это прям, ну, тяжело. Всегда было и остается. И посмотрим, как эта система справится. При этом сразу обратите внимание, что тишина. А это значит, что в обычном режиме система охлаждения справляется с задачей, не забывая Никак тебя не напрягая При этом, понятное дело, всякими FN-кнопками ты можешь управлять здесь и подсветкой И яркостью, и всеми остальными Режимами в том числе Вот, кстати, есть версия с RTX 3060 За 101 999 рублей И посмотрев, в принципе, даже на эти Пару моделей, становится понятно, почему бренд Так популярен в Китае, но ну, и тот факт, что Они выходят на наш рынок вот так Уже с несколькими моделями и начинают Развивать здесь свое присутствие Говорит о том, что у бренда большие планы И он задержится здесь надолго, поэтому Будем посмотреть. Мы, кстати, его в свое время покупали на Алиэкспрессе и в соответствующей рубрике оценивали, и тогда уже поняли, что это топ за свои деньги. Ну, а сейчас официальный российский вот он здесь. Так, ну давайте убедимся, пробежимся, как говорится. Собственно, CPU-Z запускаешь и смотришь, что у нас память работает в двуканальном режиме, потому что 32 это приятно, но вся фишка-то была именно в этом, чтобы все было как положено. Дуал. Кайф. Дальше в проводнике нашелся наш второй, собственно, диск. Мы его уже разметили, NTFS все как мы любим. Дальше смотрю, у меня есть вот такая панель, где я могу посмотреть э, все про компьютер. Тут э, и загруженность цепу и так далее. И сейчас он работает в режиме «тихий». А вот так вот кнопочку один раз нажал, и стандартный, яркость чуть повысилась, хопа, и производительный, совсем стало хорошо, мы от сети работаем, это нам и нужно. И теперь просто с двух ног в своей Windows 11, которая ставится без проблем, запускаю Киберпанк 2077. И вот сейчас мы должны с вами кайфануть в полный рост. Почему? Да потому что, еще раз, разрешение экрана 2560 на 1440, 165 Гц, и при этом он матовый, он приятный. Звук сразу тоже хотим, чтобы громко было. На максимуме заценим, что у нас по качеству динамиков. Значит, что касается Киберпанка. Давайте сразу. Графика у нас тут качество высокая, тыры-пыры. Я включил себе трассировку лучей, DLSS на сбалансированном, виде у нас нативное разрешение. Все как надо. Вертикальную синхронизацию пока нам не нужна. Давайте запустим тест. Благо у нас такая опция есть. И встроенный бенчмарк в Киберпанке достаточно показателен. Сразу начинает э, достаточно отчетливо быть слышен кулер. Но это у всех ноутбуков э, так. И если я получу 30 плюс FPS при таких настройках графики, а я вижу, что мы уже имеем 50. То есть, еще раз, народ, компьютер за 122 тысячи рублей плюс там наш апгрейд, но ну, я думаю, что он не сильно повлиял на общую производительность, при максимальных настройках в Киберпанке, ну практически, выдает 40 плюс FPS в... Разрешение 2560 на 1440. Если вы хотите 1080, можно еще покрутить ползунки и так далее. Но прямо сейчас, без страданий, без каких-либо заморочек, я имею супер-пупер игровое решение, которое тянет любой современный релиз без проблем. Там скоро выходит The Last of Us Part 1 на ПК. И я думаю, что с ним тоже никаких проблем не будет. Spider-Man вышел тут на ПК, опять же. Если вдруг не играли, эксклюзивы Sony сейчас доступны в мире ПК-гейминга. И это те тайтлы, которые стоит попробовать. Ну и, собственно, задел на будущее есть. То есть, если вы ждете какой-нибудь GTA 6, которая, вроде по слухам, там через год-два должна родиться, и этот компьютер справится с такой задачей без каких-либо проблем. Потому что это очень приятное чувство, когда... Железо прямо сейчас тянет все в лучшем виде. Но ну, вы сами видите, у нас среднее значение, 50 плюс FPS. Это ли несчастье? Собственно, Benchmark показал, что это действительно полноценный, трушный игровой ноутбук. Да, кулеры гудят, да, он чуть теплый, но благодаря, собственно, достаточно грамотному выдуву воздуха он происходит в большей степени с этой стороны, совсем чуть-чуть с этой. У нас с вами корпус не сильно греется, и это замечательно. Давайте попробуем боевой тест, продолжим игру. Опять же, благодаря тому, что что шустрое SSD все грузится ловко приятно и это отлично. Ну а так игровую гарнитуру наушнички взял и тебя этот шум вообще абсолютно не смущает. Но это как бы извините плата за портативность и компактность. Собственно в жизни мы имеем 40 плюс FPS и это день, это достаточно тяжело тоже в том числе для непосредственно 30. Короче для игры в такой тайтл э, уровня киберпанка это более чем достаточно и начинаешь, собственно, творить грязь, как мы это любим, паника, паника, куча людей бегает, ниже 40 падает при прям совсем тяжелых каких-то сценах, 30 плюс держит, ну, я как консольный геймер, меня 30 плюс более чем устраивает, я хочу качество, но, если вы хотите 60 плюс или вообще залочить 165, чтобы герц было, так наколдовать тоже можно. Короче, шустро, плавно, приятно. One Love. Очень нравится. Конечно, бенчмарк в современном мире это такое себе, особенно 3D Mark. Но с точки зрения, так сказать, отчетности, давайте посмотрим, как он себя показывает. Но ну, очередной раз мы видим, что железо, собственно, топовое и демонстрирует э, очень хорошую производительность. Опять же, хватит. Мало того, что сейчас классно, так и хватит надолго. Вот это, наверное, основная мысль. Теперь давайте попробуем рабочий режим. Lightroom. Я установил его, соответственно, с сайта Adobe. Тут сразу подтянулись мои фотки, потому что клауд, все как положено, но нас интересует вот такая вот штука, которая называется «Равчик с адского Фуджи фильма. Почему адского? Да потому что это, ребята, знаете что? Это среднеформатный, огромный фотоаппарат, который просто творит грязь. Почему? Да потому что бешеное разрешение, и смотрите, мы абсолютно без страданий можем также с ним работать. Ну, я думаю, что вы только что видели, что этот компьютер делает с киберпанком, такие вещи, как обработка фото, здесь тоже никаких страданий. Смотрите, вот чтобы вы понимали величие, нажимаешь зум, и вот ты посмотри, ты посмотри, что происходит. Ну, то есть, это просто разрывная, то есть, настолько высокое разрешение изначально фотографии, что вы вот с такой картинки можете подзумиться, увидеть, что здесь написано все прочитать и это кстати сяоми наш любимый с лейко камерой вот так вот это вот у нас для сайтика фотографируется тут понятное дело начинаются всевозможные работы со светом и прочими радостями конечно же есть моя любимая кнопка авто которая делает все как обычно плохо выключаем ее нахрен и дальше ты можешь творить красоту хорошее разрешение адекватное для игр и работы классно то что он матовый с хорошей, собственно герцовкой да вообще кайф ну и я не буду показывать монтаж видео, потому что м, это такая же не очень серьезная задача для подобного железа. Core i7 и RTX 3070 справляются с этими задачами вполне уверенно. Вот что хочу. Значит, трекпад действительно кайфовый, вот комфортный. В принципе, мышкой можно не пользоваться. Дальше пишешь wheels.com, вообще без страданий. Я печатаю вслепую, давайте попробуем что-нибудь такое простенькое, типа на самом деле клавиатура вполне годится для работы с текстом. Да, она механическая, да, она окей для того, чтобы играть, но если вам нужно печатать тексты, если нужно печатать тексты, вы вполне можете с этой задачей справиться. Ну, короче... Okay. Собственно, подведем итоги. MyBandBand X568. Который вы покупаете еще раз В любом удобном месте Хоть DNS, хоть опять же AliExpress Где найдете Ценник сейчас ну супер адекватный 123 тысячи по сути За Core i7, 3070 16 оперативы в базе И 512, но буквально Не слетая с гарантии 32 гига оперативы в двухканальном режиме Еще немножко памяти докинул Причем мы поставили 512, можно было помедленнее Терабайт в сандалии Отличный экран, прям очень нравится Действительно кайфовый и по герцовке, и по разрешению комфортный и очень нравится, что матовый. Клавиатура. Были какие-то вопросы по поводу клавиатуры, мы с вами ее потестили. Не вижу никаких претензий. Очень аккуратный трекпад. Да, конечно, лучше подключать внешнюю мышку, но при этом тактильно он со своей задачей опять же справляется. Пользоваться им весьма комфортно. И это удивительно, потому что есть очень крутые дорогие ноутбуки, где с этим до сих пор как-то не порешали. Нормальные порты. И самое главное, гарантия с сервисными центрами, куда если что принес, все починили. Если вы не гонитесь за оберткой, за какими-то брендами, то это рабочая машина, которая вас точно должна порадовать. Ну, то есть, прям молодцы. Вот я не ожидал, что настолько можно ловко все это собрать. все, сколько мы вообще переплачиваем за бренд условно, если еще раз, ровно такие же машины по характеристикам от других компаний стоят там в два раза дороже. Вот те и здрасте, вот те и привет. А тут еще... короче, это, это отдельная тема для разговора. Мне понравилось. Я кайфанул, надеюсь, что вы тоже. Как обычно, пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Подписывайтесь на канал, для вас полезные ссылки в описании. И совсем скоро увидимся. А эта штучка пропишется у нас на какое-то время. Потому что под него есть задачи. За эти деньги это хорошая рабочая машина. Пока.